И фотографии. Сейчас есть фотографии. До свидания может быть в следующем. Помимо четвертого. У Но и новый Игорь Рева Александровна а есть». Я слышу? Да. то необычный аcieм А этим необычным должны были? Он <Слышко> уже <Слышко> Поестки мы застали знакомыми, не пропустят. Это лошадь, кто за поестки. на информацию в начале заседания решение регионального отделения политпартии УДПР у нас произошло в момент членов конструкционного комиссии справа освещательного голоса теперь вместе с нами работает кодов Игорь Александрович спасибо участвуйте активно. Значит, переходим к первому вопросу повестки. резке а об по освобождении обязанности члена территориальной комиссии номер один справа решающего до истечения истечении сроков научи политпартии ну, уважаемые коллеги, как вы знаете, законодательным собранием составства Петербургской комиссии на глянче Левского Павла Валовича. Павел Валович, он являлся у нас членом муниципа номер один. назначили предложение у регионального отделения по ЛИП. В следующем вопросе совмещается данное два членства. По неоснованному личному заявлению предлагается прекратить, досрочно освободить, тогда же номер один Левского Павла Прошу проголосовать. Кто за? Единое голосование. По второму вопросу о назначении члена территориальной избирательной комиссии номер один правом решающего голоса. Пожалуйста, Андрей. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что только что у нас освободилась макарда место по пути партии УДП в 1 с нами были получены документы от регионального отделения для включения подставки СИК-1 и что органа Павловича 86-го года рождения образовали высшее экономическое. Предлагаю, кто голосовал? Кто за вопрос? Пошли. В этом вопросе, что мы не повезли, а постановление и деменунирации избирательных участков комиссии, Уважаемые коллеги, проект постановления и деменунирации и деменунирации в соответствии с пунктом 119 и 67 закона Санкт-Петербурга санкт петербургской избирательной комиссии. Проект предусмотрен участков на территории Приморского uh, и Петродорожкового района санкт в с изменением границ территории, территории комиссиям uh, 9811 и, и Кировского района в связи с изменением границ территории территориальных комиссиям Калининского района Санкт-Петербурга в районной территории подверглась 17 связи с дополнительной базой мероприятий. Вашему вниманию проект, который устанавливает единую нумерацию и, и привязать обратившему в силу решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии проекта. Вопросы есть, предположим, вовремя? Нет. Прошу проголосовать, кто за. Единогласно, кто не Четвертом вопросу о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке при проведении выборов собрания в едином избирательном соединении. Уважаемые коллеги, нам с вами предстоит решать проверку подписей кандидатов, список кандидатов, которые были поданы в поддержку. И для каждого списка кандидатов, соответственно, установлено законное число 12%. для того, чтобы определить одинаковое значение данного.. Количество подписей, которые подлежат проверке, нам необходимо было осуществить определенные математические действия. В связи с этим у нас получилось число 1787 подписей. Таким образом, предлагается именно данное число определить, как количество подписей, на наслежащих подписных инстаграм, подлежащих проверке. Вопросы? Прошу, что заданный установить, вопрос? Единогласно принято об использовании сетевого издания вестных Санкт-Петербургской Центральной комиссии при проведении выборов депутатов Госдумы. 7 сайта, 6 сайта, сайта, Уважаемые коллеги, в связи с тем, что ряд сведений о кандидатах, которые не сообщают о себе при воздвижении регистрации, либо потом, в случае с такими сведениями, условиями, пистолетами, требуют обязательно ампликованию следствия массовой информации, так как у нас специальные оперативные комиссии не обладают сайтами, которые зарегистрированы как СМИ, мы предлагаем определить сетевой дальнейца Пирговской избирательной комиссии для публикации данных сведений при проведении, которые. Что за данное предложение? Приходим к шестому вопросу. Об определении прошлого основания сосуды избирательной комиссии полномочного подписывать разрешения на открытие социальных счетов избирательных объединений и Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Мратенко подписывает разрешение на открытие специальных избирательных счетов избирательных объединений при проведении Санкт-Петербургской избирательной комиссии с избирателями комиссии но в существии проекта его можете привести в соответствии действующие законодательства данные проявляются на действии в Санкт-Петербурге комиссии собирающегося образования при использовании в процессе в проекте в проекте предусмотрены изменения в соответствии с ускорбленным Санкт-Петербургом законом 25.05.16 года области изменений в закон Санкт-Петербурга о выборах депутатов муниципальных советов и также с учетом изменений утвержденных постановлений комиссии России от 25 марта 2015 года и 21 августа 2015 года. Соответственно, с этим предлагаю принять данный проект, дабы он у нас в актуальной сфере. Вопросы предложили? Прошу подносовку за данный проект постановления. Единогласно принято. Восьмого вопроса о полиции в зерно-составах с комиссии в данном Можно сказать, что каждый день, каждый час мы с вами работаем с федеральным законодательством и постановлением федеральной комиссии, и также с решительным предметом федерателем комиссии номер 2, 4, 12, 20, 22, 25. Предположение санктуру с комиссии комиссией председателем комиссии, проекте будут запланированы заключения резервов состава четковых комиссий 449 резервов. А именно, 46 меньше письменных заявлений по пункту 25 порядка постановления с 2 человека в связи смертью и 400 архитектурных заявлений в составе четковых комиссий. Вопрос Большое предложение. Пожалуйста, продолжайте, предложение. Принято. Я бы хотел заразить разные а, огласить информацию для членам комиссии без голосования. 23 июня а, избирательная комиссия поступила особое мнение, подписанное членом избирательной комиссии в убили на постановление об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума Санкт-Петербурга. Значит, а, данная особое мнение к с при общении протокол санктивности проекта 50-го июля, думаю, что 50 и будет, там, и будет. <Защит> Все правильно? Он, он, все Вот <Защит> <си> <си> <си> <си> Пожалуйста. коллеги, что в состоянии 12 кандидатов по 4 по акуланов, а 7 а, в нас в Мероприятия по выдвижению 6 уже прошли. Соответственно, сегодня мы ожидаем первый пакет документов от избирательного объединения для аналитических Поэтому, так как у нас очень жестко установлен законодательный срок 3 дня со дня поступления к нам. Документов, начиная со на следующей недели, будет необходимо, может быть, необходимость собираться для нашего графика. То есть не во вторник, а в четверг, а всего, может быть, даже в понедельник придется проводить заседание. Поэтому после пленения таких документов мы оперативно вас будем информировать о сроках проведения заседания о предпозречении списка. Конечно, это в какой период, чтобы реклама что... Ну, коллеги, у нас в первую заканчивается второго. Не, время мы будем приглашать, да, в какой период? А, ну, также заседание, это 16 то есть это могут быть другие дни, которые не 16, но а также 16 ну просто 16 до 17 да, лучше да, два, слушаю, ну делаем какую-нибудь да. с учетом до ехать оттуда так же мы стараемся чтобы для удобства было мы да? ну, будем в одной точке да. чтобы всем было удобно понял спасибо за работу